Некоторые люди, и на мой взгляд их не так мало, часто говорят о том, что они делают добро другим людям, но мало видят что-то аналогичное от других людей. И это становится проблемой они думают что люди злые что мир несправедлив и подобного рода выводы согласитесь их понять можно потому что человеку свойственно делать добро каждый из нас старается помочь другим людям чем может чем он придумал давайте поговорим о причинах когда Люди не получают добро в ответ. Здесь чуть ниже есть видео под названием «Не делай добра, не получишь зла». Оно рассказывает о психологических механизмах, когда люди не могут отблагодарить. Вот. В данном контексте я бы хотела поговорить о другом аспекте данной проблемы. Часто люди, которые не видят добра от других людей, они не могут получать что-либо, что значит не могут. То есть э, им очень тяжело принять что-либо от других людей. Как только им другие люди что-то дают, то они чувствуют себя обязанными, чувствуют себя должниками, у них повышается тревожность, они очень неуютно себя чувствуют. То есть э, человек сделал мне что-нибудь, а я чувствую, мы обязаны сделать очень много. У меня даже руки в экран не поместились если человек мне ответил взаимностью, то тогда я совсем потерялся, что же мне теперь делать, чем же мне ему отплатить. И когда у человека повышается тревожность, и когда он не знает, что делать, естественно, он хочет выйти из этого состояния. Таким образом, самый простой способ не принимать какую-то помощь, не принимать какую-то поддержку. И сначала человек просто отказывается, а потом окружение привыкает к этому вещам и начинает э, так себя вести то есть прекращает э, давать помощь и поддержку и плюс ко всему э, срабатывает собственная потребность человека то есть моя потребность в том чтобы мне никто ничего не делал чтобы я себя чувствовала спокойно и чтобы я себя чувствовал комфортно э, иногда Людям перестает это нравиться, и они начинают возмущаться. Однако здесь замкнутый круг происходит. Я это делаю для бабушки, перевожу ее через дорогу. На моем пути попадается 20 бабушек. А почему бы вам не подумать, что вы делаете это для себя? Мне это зачем? Ну, чтобы чувствовать себя хорошим. Ну, в принципе, да, но это же напрягает. Ну, если напрягает, тогда не делайте это. Но тогда я чувствую себя плохим. И, в общем-то, у человека замкнутый круг получается. Он хочет получать благодарности, он хочет получать что-то хорошее, но он не может себе этого позволить. Попробуйте использовать очень древний инструмент, который позволяет получать что-либо от людей. Наверное, я расскажу огромную тайну. Когда вам люди что-нибудь делают, говорите им спасибо. Помните, как называется это слово? Волшебное слово. Когда мы говорим людям спасибо, им приятно. И очень часто этого вполне достаточно, чтобы выразить нашу благодарность за то, что они нам сделали. Более того... Богатый русский язык, он позволяет нам слова благодарности, впрочем, как и любые другие слова, говорить с разной интонацией и с разным усилием. Соответственно, если вы чуть больше благодарны, вы можете сердечно поблагодарить человека. Какое вам огромное спасибо! Как я благодарен вам за это! Совершенно другая интонация, совершенно другое впечатление и тому подобные вещи. Это называется быть благодарным человеком. Не всегда благодарность – это что-то материальное. Часто благодарность – это именно моральные качества, моральные свойства. То есть то спасибо, которое сказано от души. Человек, который не может, и ему сложно благодарить, Ему точно так же сложно что-либо принимать от людей. Ну, снова по той же причине. Когда мне люди что-то дадут, я не знаю, что им дать ответ. Теперь вы знаете, что людям надо, чего они хотят. Говорите людям спасибо. Если это тяжело, попробуйте писать. Если это не тяжело, попробуйте говорить. И сделайте это привычкой. Говорите спасибо за все. И посмотрите, что произойдет и как поменяется. Люди часто спрашивают, когда я говорю «спасибо», многие спрашивают «за что?». И я отвечаю простой фразой. Всегда есть за что сказать спасибо. А вот уже на эту фразу люди обычно ничего не спрашивают. Возможно, они тоже уже что-то поняли, что-то решили. Благодарить людей – это не так сложно. Особенно, когда это идет от души. И когда вы начинаете благодарить, людям нравится делать хорошее, они хотят делать добро. Позволяйте людям быть добрыми. Они будут делать добро вам, вы будете их благодарить и таким образом делать добро им. И за компанию «Добро себе». И благодарность, наверное, это одна из немногих добродетелей во Вселенной, которая позволяет приумножить наше духовное богатство, душевные силы, материальные какие-то возможности и э, свое ощущение в этом мире. Э, часто простое спасибо, решала в моей жизни те вопросы, которые многие люди не могли сделать за деньги. И я думаю, мы все знаем, что волшебных слов не одно, их достаточное количество. И владение этими волшебными словами называется простым словом «вежливость». «Будьте вежливы», «будьте благодарны», «спасибо», «пожалуйста», «будьте добры» и так далее таких слов, которые приятны людям, большое множество. И если вам не за что сказать «спасибо», подумайте, что, возможно, вы просто чего-то не увидели. Но «спасибо» можно сказать всегда за что-нибудь. Человек сам придумает, за что ему сказали «спасибо». Иногда можно сказать это слово только потому, что вам это хочется. Потому что все мы делаем все-таки для себя. Даже переводим бабушек через дорогу. Даже если их двадцать.